Hi there, Netflix buddies! Меня зовут Егор, и это канал Puzzle English. Сегодняшнее видео посвящено сериалу, создавшему много шума в интернете, а именно The Crown, что переводится как корона. Сюжет жизнь самого долго правящего монарха в истории Великобритании королевы Елизаветы II с ее свадьбы принцем Филиппом в 1947 году до наших дней. Сейчас мы с вами разберем трейлер наиболее свежего четвертого сезона. Коротко происходящим. На дворе 80-е. Между королевой Елизаветой и премьер-министром Маргарет Тэтчера возникает конфликт, а принц Чарльз вступает в скандально известный брак с леди Дианой Спенсер. Ну что, готовы получить новую порцию знаний? Let's go! Your Запоминаем формулировку Your Majesty а также синонимичную Your Royal Highness. Они при просмотре встречаются буквально на каждом шагу Это обращение к королеве Елизавете Русским аналогом можно считать «Ваше высочество» и «Ваше величество» «Enough» значит «достаточно» Маргарет Тэтчер использовала это слово в предложении следующим образом «I think we have enough respect for one another personally» Что в переводе звучит? «Я думаю, что у нас достаточно уважения друг к другу лично» Вам также может встретиться «enough» После прилагательного или наречия Например, «good enough» или «fast enough», что будет означать «достаточно хороший» и «довольно быстро». Если вы хотите сообщить кому-то, что вы одного возраста, используйте предложение We are the same age», то есть «мы ровесники». Обращаем внимание на выражение after all, что переводится как «в конце концов» или все таки Давайте применим его в примере. After all, we have known each other for so long. В конце концов мы знаем друг друга так долго. Between us значит «между нами» и может иметь как прямое, так и переносное значение. В данном случае было использовано первое про 6 месяцев разницы в возрасте между премьер-министром и королевой. А мы сейчас оставим предложение с переносным. Whatever happens stays between us. Что бы ни случилось, это останется между нами. The senior называет того, кто старше. Вас наверняка смутило обращение Маргарет к Елизавете. Мэм, Разъясняю. Мэм – британский способ сказать мадам. И мам, к слову, не произносят, кому попало. Two To run the shop означает управлять, быть главным, то есть боссом. А слово perhaps крайне часто встречается в повседневной речи. Оно является синонимом maybe и в переводе звучит как может быть возможно. My... Вот и главное ⁇ гол железной леди, несравненной Маргарет Тэтчер. Гол, кстати, означает цель, а изменение которого желает премьер-министр ⁇ это превращение страны из «dependent» зависимой, в self-reliant, самостоятельно. Глагол ⁇ to succeed ⁇ Значит, преуспевать иметь успех. Закрепим его в следующем примере. Perhaps they will succeed where we have failed. Возможно, они преуспеют в том, чем мы не справились. Joblessness, recession, left, right oh, yes. Первые три слова характеризуют тяжелое время для страны. Joblessness. Безработица рецессия, Спад Кризис Кризис Наживать врагов Королева в данном контексте предупреждает Маргарит о том, что наживать врагов повсюду крайне опасно Слово one здесь не имеет ничего общего с цифрами В британском английском распространено использование one в значении кто-то, кто-либо One Обращаем внимание на модальный глагол shall. Он используется для выражения будущего времени с местоимениями и we, мы. Также он часто употребляется в вопросах с предложением действия. Например, shall we go? То есть, пойдем? Но важный момент. В современном английском shall практически не используется. Сейчас его можно встретить только разве что в книгах и кино старого издания. Чао сменил давно знакомый нам Уэлл. Дьюри значит долг. Вам, пожалуй, знакомо это слово благодаря популярной игре Call of Duty. А in due Course переводится как «со временем» или «в последующем». В данном случае мужчина говорит, что будущая жена принца Чарльза должна была быть изначально любимой людьми, как принцесса, а в дальнейшем и как королева. How many times can this family make the same mistake? I am son of Paying the consequences each time. Запоминаем. To make a mistake – совершить ошибку. За Со словом mistake всегда употребляется глагол to make, а не to do. Consequences – означает последствия. Pay for consequences – платить за последствия. Вам наверняка известна фраза All you need is love. Что в переводе значит «все, что тебе нужно» — любовь. Так вот, леди Диана здесь говорит то же самое. «All I want is to be loved». То есть, «все, что я хочу» — это быть любимой. «In time» — «she will give up her fight and bend, as they all do». «And if she doesn't bend, what then?» «She will break». «In time» — Здесь означает со временем. Допустим, in time you will forget about this. Со временем ты забудешь об этом. To give up a fight переводится как отказаться от борьбы. А глагол to bend снова же имеет два значения: прямое согнуться и переносное уступить. И здесь наблюдается именно второй случай. Ну что, заинтересовал ли вас сериал The Crown? Тогда бегом смотреть и совмещать приятное в просмотре интересной работы с полезным изучением английского. А с вами был я, Егор. See you soon!